О боже, приболел. У меня, наверное... У меня аллергия на ВИК всяких. И у меня аллергия. Сейчас я Нет? У меня аллергия. Мне нельзя рядом с тобой находиться. Ты слишком... слишком аллергичная... Женщина. Девушка. Как, как вас можно назвать? Богу, Она, оно. Вот возможно можно оно назвать. Оно, да, вот. Так, сегодня. Чего я хотел, запланировал, балбесы. Вика особенно. Так, пойдемте. Пойдемте. Тут какой-то есть заброшенный завод. Мы там никогда не были. Стоп. А где еще один? Где наш друг Мурмур? Мурмур, Мур кс-мурмур. -мур. О, из мурмур здравствуйте. Пойдемте. На, на, завод. Я не знаю, что там за завод, навод, завод, огород. Почему огород? Ну, потому что, Вика, потому что. Проходите все там. Эм, странный завод? На такой на вид не заброшенный. Ну, на завод? На завод. На завод. Это Маль, кирпичный, завод. по сути, завод был раньше. Сейчас это уже не кирпичный да? завод, а он заброшен. Кстати, из него можно сделать какой-нибудь другой завод. Это было бы Ай, логично. Ой. Ай. А я, я, я хожу. Чё ты говоришь об обус? Туалет захотел. Ну иди. Как нет. Ну, ладно, не хочешь. А, а сам пошёл был без. Так. Да, рыба. Сама рыба. Ты, пицца. Рыба. Самая новая дождь есть рыба. Есть. Самая новая дождь есть рыба. Где мы? Кто мы? Это кто? Что за... Озвучка будет, нет. Что ты смеешься, полпес? Да, называется Зашли в завод. Теперь из него не выйдем. Будьте подобны кроликами. Сам ты подобный кролик, мы из тебя сейчас кролика сделаем. И ты будешь прыгать, понял? Умный такой кролик ему подобный. Да, это вообще, он, профессор Бобика, это профессор Мурлыкл, Мурлыкерс, Мурлыкл, без разницы, домогательство до животных и до людей. Да, Мурмяу, куда пошел, подопытный ты, мы из тебя подопытного сделаем. Будем. А, кушать, выживать, что в холодильнике? Подожди. Ну, хотя бы свинину Подожди. жареную. Дети вот кнопки есть, Может, мои, мои. Очень Так что радуйтесь, что у вас подвал большой, так бы я вас не кормил даже. Так что сидите. Умный вы. самый. Молча сидите. Нет. Вас кормить это не буду завтра, А у нас тут холодильник. Заберу. Не знаю, мы тебя отпинаем. Смеешься. Я заберу <свят> Можно в туалет? Пить. А теперь посиди. задание от Бражника. Бражник, дети в подвале. Теперь ты можешь выпускать своих акума А, это было, акум это было специально, чтобы нас не поранить. Ну, я не понимаю. Понимаю, зачем Ой, ты это делаешь. И, и мы еще подопытные крыски. Сам ты крыска подопытная, мышка и вообще надо... кролики, зайцы, все. Нет, я, я вас поймал сюда не потому, что вы а, этот, можете пострадать. Вообще, бражник, у вас почихать. Я вас как бы сюда забрал, чтобы а, вы не мешали нашим планам. Большим планом. Да, и потому что каждый из вас очень тупиться. странно себя ведет и очень часто появляется там, где появляется герой. Поэтому мне подозрение то, что вы дети, то что вы дети помогаете супергероям. Так что а мне да, такое чувство, в то что когда я выйду, я тебе сверну шею и запихну ее в одно место, понял? И твой Какое? Вот... аккуратно, аккуратно, вы что? Ну, от... Вы чё, а? чё? Не подглядели? Эту дев.. как? Не уйди. Уйди. Эту девочку надо в Мы же не знаем, что будет с нами, если мы здесь погибнем. Кстати, здесь ваши силы в возрождении бесконечно не работают. Так что не найдитесь. Да, а когда вы сломаете, она автоматически подчинится. Да, она подчинится автоматически. Ай, выпустите. Нет, я вам еды принес. У нас Интересно, как ну, ты нам ее передашь, если мы туда... У и закончится, и да больше не просите меня, еды. Это все через эту кость, и от... Короче, через тебя это все. Ну что ты сам сказал? Нет, через тебя иди сюда. Это ты виновата. У меня из-за тебя голова кружилась, потому что у меня аллергия на дик всяких. Сейчас я хочу сказать, Адена, не расстроишься, если твои пекарня взорвутся? Не расстроишься, если твои мозги взорвутся? Как бы там совсем немного уже бражник выпускать злодеев. Да, нам без разницы. разницы. Ну твоя пекари, это взорвется тоже. От города, скорее всего, ничего не останется. От тебя тоже. И, и, я сальца монстр, я порождение энергии. И что, нам и... пофиг, откуда ты там из энергии, из, Может, вообще без разницы. Заснуть, а я пойду. Я по вот. энергии, нам, пофигу. Я не а нам пофиг. А, нам ну, пофиг. Я не тебе сейчас лицо набьем и все. Давай тащи его, тащи его, тащи его сюда, тащи, давай. Скатину такую. Оп, оп, оп. Давай, ну-ка. Ага. Ага. сбежи. А а, Ага. а а, Ага. Ага. Ага. а, Ага. мы Ага. Ага. а Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Да. что ты делаешь девчонка Девчонку убили и она погоди откуда тут супергерой никто об этом месте не знает почему я видел там летающую черепаху что-то тут не так очень иц, подозрительно иц, помоги нам что ты делаешь профессор бобик тут камень что ты сделал тут, камень? Если собрался копать, то туда. Бобик прогрызет, видимо. И... Так, тут супергерои. Это очень подозрительно. Ти-ти-ти-ти. Ложи... Мыть, пить, пить, пить, муч, пить, пуч, кать. Вот вы будете сбивать ломать, смотрите. Теперь ничего ломать не можем. Ну, попробуй сломай. <съем> да. Переживайте, я сделал так, что вы не можете сломать. Вы в а -а -а. ловушке. Теперь ничего <смотрим, Смотрим новости на Дипашмак. Так, Дипашмак говорит, что дом Дипанченов полностью делала, разрушен карамелькой. Я убью эту карамелику. Дев, так, и как сказала Майора, она скоро зовется монстров, чтобы, чтобы мистер Бас мог да. вернуться назад. Извините, мне Нет, надо. Нет! Ты ч? Что делаешь, ты же это? Надо буду ждать тебя. Дом его. Добиться нормально не могу. Сказать, я сейчас всех изобью. куда делся этот... Анд... Андриан. Андриан, короче, этот Андриан. Куда вы его дели? Вы что его уже съели? Миша, я же вам предлагал кушать. Вы что съели Андриана? Мешайте. Бьёмся. Вы съели бедного Андрианчика. Бедный Андриан. Не е. На, на. Быстрей. Я тут нашел способ. Уходи из подвала, вы куда? уп пу пу Быстрее, уходи, уходи! Нет, Уйди! Уходи! Подвала, Быстрее! Куда? Туда, туда! Куда? Бегите, наверх! Тут, тут надо копать. Но я закрою нет. своими деньгами. У меня нет... Дети из подвала, нет! Он через 100 выберемся. Ну да, мы отсюда, наверное, не выберемся. У меня тоже утомление. А он уже, наверное, он близко. О, привет. Что делать? Я, думаю... ага. Я уничтожил ребенка с подвала. Теперь у нас минусы, Адриан. Ну ладно. Да, Остальные не... еще там попадут. Но морозник еще не приступал к мести. Ладно. Он еще как бы так, не выпустил. Блин, как-то Адриана нажал. Я его так засканил, то что там... Я его дом Ну Ладно. Ой. А? Нету. Привет. Прости, она всповала. Привет. Простите, я нас позвала. Приветик. Я пропала. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. ля Ладно. У меня есть план. План победы. Ну, закрываем. Мы нажмем сюда. Все правильно. А теперь выйдем. Давай. Так, мы идем. Идем. Теперь меня вроде бы Опа. Вы все здесь. И даже ты. Не, меня убивать не надо. Что это за? Ой, дорогие дети. Нет. Так, нет. на снова. Нет, как нет, я нет, говорил, нет, у меня нет, аллергия нет, на Вику. Надо, чтобы близко она не подходила. Никогда не уйдет, не знаете. Вот, давай, действуй. Я не стой. Ч действовать? Действуй, а иди, а, не подходи ко мне. Буду подходить. Нет. Хочу, я тебя микробами а заразил? не заразил. Ну, когда мне этот ключ? Ключ нет. Ну, я пенсию, пенсию Если Мы то подружимся. <связь> ну, ты моя. идет по плану ничего не по плану идет у нас все идет по плану мы тебя отвлекаем пока ты тут сидишь с нами а там за спиной нас коп... Коп... копают копают копают даже что ну копают да у тебя нету Подвал, молчи. когда, когда дяди разговаривают дети молчат идет спать ловиться